друзья привет вы на канале самовар и сегодня с вами видео я вам расскажу как скачать образ windows 11 от microsoft так открываем браузер я открываю firefox вставляем ссылку ссылку я оставлю в описании вот. далее переходим на официальный сайт microsoft что мы здесь видим здесь мы видим помощник по установке windows 11 если мы его скачаем то этот помощник автоматически проверит систему и обновит ее до Windows 11. Далее создание установочного носителя Windows 11, э -э то есть это мы сделаем с вами загрузочную флешку, либо DVD диск, либо скачать сам образ. Вот он загрузка образа в Windows 11. Выберите скачать. Вот здесь выбираем Windows 11, далее нажимаем кнопочку скачать. нам предлагает выбрать язык продукта. Здесь мы выбираем язык, который нам необходим. Выбираем русский, нажимаем подтвердить. И у нас появляется Windows 11 64 бит скачать. Нажимаем скачать, выбираем куда сохранить файл образа допустим и нажимаем ok все загрузка у нас с вами пошла ребят если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал всем пока